Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сангейтс, продолжает свои программы. И как всегда по пятницам у нас на связи Елена Порецкая, парапсихолог, медиум, целитель, гадалка и человек, который помогает людям уже достаточно много лет. Вчера, э, вчера в прошлый раз мы говорили об э, очень серьезном вопросе, это даже вопрос был не парапсихологии, а был вопрос, э, ну, кармического плана, это общение э, с нашими детьми э, и как мы делаем, создаем задел э, на будущее, поскольку, ну, наши дети, у них будут свои дети, у тебя будут свои и так далее, и так далее. А, ну вот сегодня мы поговорим тоже о членах нашей семьи для многих. Это домашние животные. А, вот, вы знаете, дорогие друзья, ну, давайте поздороваемся с Еленой. Лена, здравствуй, рад видеть. Привет, Майкл, привет все, кто нас смотрит, и а будет смотреть. Да. А, особенно в Соединенных Штатах, вот я столкнулся с тем, что домашние животные, это просто как действительно члены семьи, то есть за ними ухаживают, ну, уж никак не меньше, а то и больше, чем за родными, может быть, детьми особенно те, которые уже ушли из дому и целые клиники, целые, ну не знаю, центры причем огромные центры у нас есть, где, вот как мы знаем, больница, допустим лечат людей, вот точно такая же больница точно такие же там территории и стоимость кстати, точно такие же для лечения, для профилактики, там, вакцинации э, наших меньших братьев, как говорится. Э, ну вот, э, сегодня хотелось бы поговорить именно на эту тему, потому что есть у нас э, среди наших специалистов, работающих в центре Сангейс, тоже такие люди, которые ну, облегчают страдания э, наших домашних животных, помощью не медикаментозного воздействия, там всяких уколов и, та, знаю, что блетки там есть или нет, а с точки зрения энергетической целительности. Причем, заметьте, это стоит значительно дешевле, просто неизмеримо дешевле. Так, там такие стоимости заоблачные для, э, еще раз, в этих клиниках, что просто-просто. Э, Лен, давай тебе слово. Ну, скажу, что у нас в России отношение к животным двойственное, то есть какой-то процент людей к ним относятся как люди в деревне, да, то есть как домашние твари, которым можно покормить всем, чего пришло, и по сути как бы это не настолько существенно важная деталь в жизни человека. Но есть очень большой процент людей, которые любят животных, действительно, как в Америке, также точно уделяют им время. И у таких семей обычно животные реинкарнационно завязаны. Это, опять же, в животное может родиться предок этой семьи, который будет сопровождать своих потомков, как бы защищая, если он будет чувствовать угрозу для их жизни. То есть такие животные обычно талисманы семьи. К ним очень сильная привязка. И бывает, что они реинкарнируются потом в другое животное, когда это животное-талисман умирает. У нас в семье это было. И в том числе вот, свидетельствует тому наш Бублик, да, который был сначала черепашкой. А потом, соответственно, я чувство вины испытывала, что она так вот умерла у нас странно. И потом он родился у нас в качестве Рамзеса. Да? Кот Рамзес был. В 2014 году он ушел, забрав на себя очень большой негатив семьи И буквально через полгода я вдруг почувствовала э, в магазине в ветеринарном ощущение от Рамзеса. И вот у меня так появился бублик. Вы имеете в виду рам Рамзеса, рамзеса который... египетского. Нет, нет, не египетского. <с> фараона. А то я уже испугался? Нет, нет, просто у я люблю семья Египет, фараон и... в виде, который переродился. Туда. Так. Нет, нет. Вот. И, соответственно, к чему я это говорила, значит, что животные несут кармическую связь, вот эту вот, вместе с теми людьми, у кого они проживают. Да, бывает, что животные вы берете их и они просто ну, пришли к вам, и вы можете спокойно это животное отдать. А бывает, что нет привязки к животному, вот живет оно просто так. но это значит не ваше животное. А, случайно взятое животное, оно также проживает жизнь, не цепляясь за как бы корму оно также и уходит, но оно преданно берет негатив, да, как бы в обмен на то, что вы содержите это животное и чего-то дарите как тепло. Это животное берет на себя негатив и подчас на себе забирает. Что такое лечить таких животных вообще, как бы наших, да? А, можно лечить абсолютно но ну, я про нашу ветеринарию сейчас не буду даже рассказывать практически все случаи фатально да, у многих там абсолютно нельзя ничего предотвратить это но ну, бывает случаи излечения но это 50 процентов вот и э, даже если снимаешь ты негатив и лечишь животное то все равно это связано с семьей то есть я всегда снимаю негатив прежде всего э, значит э, и семьи тоже, потому что животное, оно взяло на себя нагрузку. У меня были случаи, когда люди привозили животных, и я их восстанавливала, лечила как вот руками, да, и восстанавливала им какие-то пробои. Это свою собаку тоже лечила. Буквально у меня была ситуация, где он согнулся и не мог разогнуться, там ему в кишечнике что-то воспалило было. И я буквально руками вытаскивала все энергетически, естественно, да вытаскивала снимала и он буквально через час стал приходить в себя то есть животные они не чувствуют негатив вот как мы там слова там они не различают это собаки по-своему берут негатив даже кошки по-своему как бы а кошки к тому же очень хорошо и коты видят потусторонние и как раз животное дома в кошачьего плана она защищает дом от э, потустороннего влияния то есть если на ваш дом идет привязка каких-то умерших там бывает порчи делают такие вот как мне сегодня клиентка звонила что там в девочку вселился э, подселенец умерший человек а вот э, вот такие случаи тоже бывают. и кошки они как бы отгоняют, то есть э, поэтому здесь наверное животное кошачье плана дома, оно защищает ваш дом на астральном уровне. Также, кстати, оно имеет связь с домовым. То есть вот тут вот такая плотная связь формируется, энергетическая, защитная. Угу. Лен, у меня вопрос такой, имеет ли значение это кошка или кот? А, ну, это уже гендерное различие имеет для самих хозяев, наверное, в данном случае не знаю мне вот кот у меня потому что у меня зарифмовался у меня это зарифмовался допустим не со мной у моих родителей у моей мамы когда она жила с родителями жил кот мишка и там была очень серьезная он был черный тоже с белой грудью и это были те годы еще она 49 го года значит это где-то через 18 лет это ну где-то не будем считать какой год но вы поняли вот, и была ситуация, что мой родной отец, когда они уже стали жить вместе, он повесил этого кота, потому что кот его не взлюбил. То есть у нас в присутствии бублика сегодняшнего в качестве родового кота, оно пошло оттуда. И когда у меня родился Рамзес, я фотографию у бабушки, мы были в гостях, увидела кота. Мишку еще раз я увидела и раньше, и вдруг я потряслась, насколько он похож на животное, которое вот у меня. И да, конечно, когда мой отец погубил этого черного кота, моя прабабушка Аня сказала ему, что он всю свою жизнь э, испортил. То есть он, ну да, действительно, он пошел не по той дороге, он всю свою жизнь этим испортил. То есть черные животные это определенно магические животные. И здесь, э, как бы даже то, что они отмечены черным цветом, это какая-то защита да, дома. И такое животное ни в коем случае нельзя колечить вообще животных нельзя колечить это все потом на вашей же карме отразится, причем в реальном времени может произойти, да, возвратный удар, штука быстрая, но прям вам скажу, что черные животные, если их затрагивать, то это связано с оккультным миром, с потусторонним миром, эти животные очень сильные, и такие животные могут сломать, если их убить или уничтожить, они могут повредить корму человека очень сильно то есть и окрас э, имеет э, значение да окрас имеет значение э, потому что ну как бы черный цвет он определенно связан э, как бы с э, мистик мистическим ну если вы все посмотрите ну. мы все черные кошки у нас это все что-то нехорошее на самом деле это не так что ворона тоже это может быть и хороший знак и плохой Бывает так, что вы идете по улице, и на вас стали нападать вороны. У нас тут одно время было. Здесь надо посмотреть, почему. Предметно, да, гнездо рядом. И вот они все, они, бывают селятся на одном дереве, и вот они начинают... Прям пикировать и рвать людей. Реально, это вот у нас тут было одно время, но у я вам скажу: это что... аномальная зона. А у нас элект... электростали радиация Аномальная фон. зона. Надо оттуда <с> у нас уже сталкеры того. приезжают. Это кошмар. <с> да Вы живете, <с> вам молоко не дают? Нет, это... нам ничего не, дают. не и дают, и дают. Сейчас очень многие люди поднимают тему экологии города, потому что реально мы рассадник экологического бедствия, особенно наш завод из ТМ это ужасно. Но ну, это другая, наверное, тема. Вот. И вот эти вороны, то есть в вашем случае надо посмотреть, если вдруг на вас э, валится птица, я не знаю, прыгают жабы какие-то. Это тоже символика. Тут надо посмотреть. Это значит, что у вас нечисто Особенно, Негатив, негативно. Да. Какое-то нападение идет. Особенно да. в городе. Я представляю, я вот идут в да, Чикаго. На меня падает жаба лягушки. Нет, у меня такое было. У меня был, я иду, и начали слетаться вороны. У меня был какой-то конфликт помню и реально это это страшно потому что он пытается клюнуть в такие места которые потом будут фатальны. это ты боишься да действительно это неадекватно на детей на я, я такого только в кино видел вот был такой фильм Оман да да, да да вор... вот то же Вороны, да же самое так все то же самое Майкл смотри когда идет на человека негатив да вот, то все вокруг, если есть коренной негативный человек, то все вокруг у человека формируется под этот негатив. То есть ему как бы делают. Да? Mm. И в этом случае надо на все обращать внимание. Это может быть нашествие тараканов у человека, вот он не может избавиться, были такие случаи. Это может быть, вот как у меня клиентка в офисе вчера, по-моему, была... Мы сидим с ней разговариваем, она родовая такая, у нее родовая целительская сила есть, вот мы с ней разговаривали, и вдруг ниоткуда у меня, вот честно, вылетела муха, у меня окна закрыты, у меня абсолютно нигде не может родиться муха, понимаешь, да? И вдруг вот эта муха вылетела, и в итоге, конечно, я ее прибила, она на меня почему-то сила, я ее убила, но это тоже негатив, у меня клиенты спрашивает, что это? Нет, ну в данном случае пришлось, она заняла мое пространство, она летала, мешала работать, я ее просто прибила, она упала, потом она опять и жила, куда-то полетела, потом они как бы исчезают, сам потрясающий, из офиса, понимаешь, который закрыт вообще-то бывает, нету, не открываются окна. То есть это, это, это тоже это, это, сильно. Это духи, духи, они откуда не возьмись, материализуются да. у нас. Видимо, у них так да? Угу. Вполне может Мешмар. быть это, это, кстати, тоже показатель Показатель, что у семьи Или, ну, в основном у семьи Что это идет какой-то негатив угу. Здесь, опять же, бороться, конечно, надо Предметными методами С тараканами, с мухами, с мышами и прочим Беспределом Но, прежде всего, обратите внимание Энергетически, значит, вас что-то подгрызает вам Кто-то что-то желает Вот, насчет животных мы все-таки говорили Да, мы давайте а, вернемся к домашним животным а то ворона, как бы она есть... не домашнее животное. Более того, да, это есть... даже не было. Есть... Да. Ну да, да птичка. <смех> <смех> есть еще э, такая фишка, вот что э, как бы про реинкарнацию хочу тоже сказать. Допустим, если животное умерло домашнее любимое, да, и оно остается, зависает в пространстве астральном, около, в вашем доме. И может много лет находиться так, защищая вас, вы можете видеть вдруг э, белую кошку или черную. В зависимости от цвета животного, кто-то серых котов видит, ну, как приходя в гости, люди могут видеть ваше астральное уже животное. И чем больше оно будет астральным, да, то тем больше будет уходить привычка этого животного, будучи в предметном теле. И вы уже его меньше будете помнить таким. И при перерождении такого животного оно абсолютно может иметь другой характер. То есть, если, допустим, в реинкарнировании моего бублика прошло... Полгода примерно в среднем то он абсолютно взял все черты рамзеса кроме цвета волос на груди у него 5 волосинок у рамзеса была шикарная белая шевелюра да? вот и абсолютно э, характер идентичен рамзесу только может быть более мягкие черты связаны уже с генетикой самого кота от кого он там родился да вот но если бывает что животное дольше было там года два астрально присутствовала, то оно может переродиться и черты характера будут другие. Вы можете узнать это животное, например, по привязке к вам. То есть, если, допустим, ваша кошка была э, как овчарка привязана к вам и какую-то особенность имела, допустим, она мяукала периодически, вот мявкала, так знаете, как бы разговаривая или игралась с какими-то предметами вот там бумажки вот с фантиками да вот конкретно прям особенность какая-то то это может вот как особенность по этой особенности вы можете узнать допустим ага там родилась вот та самая кошка которая у вас была вот как у меня тоже есть у клиентов такой случай но сразу ты не распознал вот это что это та кошка допустим а Понял это через время, когда она подросла уже, и вдруг в ней стали характерны проявляться черты той кошки. Преданность, вот она фантики так играла у людей. И это тоже любит играть. Игривость. Но это более такая диковатая, потому что генетически она родилась у бродячей кошки. Бывает еще знаменательно, кто вам подарил котенка, да? Я опять же говорю, что вот я как бы кошатник, да, такой. Но я вам скажу, что. Почему? Потому что я больше чувствую этих животных кошек. Может быть, вот благодаря самому Бублику там до этого Рамзес. То есть я вот это, это животное для меня священное, да? Как бы я в этом плане поклоняюсь египетским богам, и я знаю, что вот эта кошка, она под покровительством богини Бастет, по-моему, находится, да? Вот как бы я не очень no. э, точно знаю, но в любом случае вот эти вот какие-то тонкости и, и вот и коты и кошки они на все несут, они магические животные. Собаки немножечко другое. Как, да? Да, я хотел просто по поводу египетских богов. Если с Рамзесом понятно, то с Бубликом тут египетский бог Бублик, я че-то такого не припоминаю. Нет, понимаешь, как назвали вообще-то бегемотом, назвали вообще сначала бегемотом. Это и Смастер и Маргарита, да. Когда этот худенький бегемот, он маленький худенький был, бегал. У меня мама посмотрела, говорит, какой же это бегемот, так говорит. Это говорит Бублик. И все, ага. вот бублик, и, и ты знаешь, бубик, он прям да. сразу потянулся. Кстати, насчет фильме, имени животных. В фильме Бортко там бегемот был не совсем не маленький, вообще-то говоря. Ну да, а, да, да, а у меня получился такой бублик. Понятно. <laughs> ну вот, кстати, насчет имени. Если вы помните фильм Бетховен, там вот музыку они нажали Бетховена, и собака гавкнула. Между прочим, все актуально. У нас была собака-карма, реально животные иногда сами выбирают свои клички. То есть это может быть просто на вами сказанное слово, как вы хотите назвать собаку. Собака может, щенок может гавкнуть, либо кусануть вас там в этот момент, вы играете с ним, да. Либо вот как в данном случае бегемот Бублик, на Бублик он просто стал откликаться, причем очень быстро. Карма у нас по-другому, когда мы стали называть всякие имена, на слове «карма» Причем там символично было, я говорю, да это же просто карма, понимаешь, судьба какая-то. И вдруг эта собака тявкнула, вот, понимаешь, вот как в Бетховене. Все это тоже, кстати, есть такое. Поэтому имена животным подбирать обязательно нужно созвучно вашей семье, что вы есть, что вы несете как бы в мир, да, ваше мировоззрение, наверное. Поэтому просто назвать там, вот как некоторые детей называют, а как ты хочешь назвать ребенка? Маша, я говорю, подожди, но Маша это такое распространенное имя, ну и что, а кто-то Васька, как кота, там или, ну, как-то красивые имена Василиса, Вася, да, но все равно получается, что имена животных и людей нужно всегда все-таки соразмерять, да, как бы, может быть, где-то четко более выбирать, как вы хотите назвать животного, чтобы это было созвучно вашей душе. И чтобы животному это тоже было симпатично Лен, у меня вопрос такой ну, Болеют же домашние животные И довольно часто болеют а, Но ну, существует такое поверье, что ли О том, что животные бывают Берут на себя болезни хозяев Отводят, так сказать, от хозяев Беду, серьезные какие-то болезни И даже онкологические заболевания Бывают у домашних животных это так? Есть такое, да, есть такое. Кстати, реально на наших животных мы это тоже проверяли э, периодически. Мне, ну, кстати, скажу сейчас э, пример такой у нас была Хэми, морская свинка. Она у нас была с 2005 года. Скажу сразу, что это, конечно, уникум что она прожила столько времени, а умерла она в том году в декабре 28 числа. И странно другое, что мне как раз вот э, ну, в мою сторону тоже пики идут, и мне как бы сделали порчу определенную, да, мне коллеги тоже это подтвердили, и я как раз ее снимал. Так вот, Хэми у нас умерла от сердечного приступа. Это как раз и сделано было мне на сердечную чакру, я снимала негатив, а Хэми уже старая была, то есть это считаю с пятого года по... 16 это сколько же лет, 11 лет она прожила. Угу. Вот, что действительно странно, потому что они так долго тоже, может быть, и не живут. Я точно не скажу, но все удивляются у нас, когда узнают. То есть, животное на себя взяло, причем она уходящая уже была, она на себя взяла вот это вот порчу животные забирают с вас болезни когда человек приходит с работы что собаки что кошки они забирают все равно даже есть собака отнимает своим шумом у вас энергию требует ласки и прочее тем самым все равно идет обмен вашего энергетического потенциала и вы как бы все равно животное, вы автоматически оставляете на нем вот этот негатив животное автоматически подставляется по то чтобы снять с вас таким образом негатив поэтому это ваши защитники, как бы, но единственное, я бы советовала, никогда не надо много животных, потому что это как, как количество много детей. Да? Ты, обесценивается личность, немножечко теряется видение каждого отдельно, и уже это превращается в стаю. Стая ведет себя как стая, то есть индивидуализма меньше, и человек начинает уставать. Представьте себе, что, допустим, если у человека маленькая квартира, а там будет, допустим, 10 животных, кошки, собаки. Это все это, представьте, это 10 сущностей, это не просто так. Это ощущение, я вам скажу, что как будто бы в квартире 10 человек находится дополнительно. То есть, да, они маленькие, они такие, да, причем они не такие сознательные, как дети или как взрослые, да, люди. Но они все равно несут нагрузку как сущность. Причем, если в прошлой жизни это был человек, представляете, да, такое животное, которое вдруг родился в собаку или в кошку то вы будете ощущать, особенно если большое животное, вы будете ощущать вполне взрослого человека в шкуре этой собаки, как бы, да, и понимать, ну, как вам сказать, вот это все эмоции даже этого, этого, этой собаки, как вот, ну, только немножко по-собачьему будет это все делать ощущения будут идентичны, по сути, вот, по щетке, эмоций у собаки, только на, через собачье восприятие, потому что мы все должны помнить, что все-таки это животные, у них другое видение нас, как бы, да, и в какой-то степени здесь очеловечивать животное тоже очень можно, конечно, но немножечко нужно объективно смотреть, да. Потому что. Бывает, что в сущность собаки ну, абсолютно ужасно, да, допустим, и собака будет тоже нести плохую нагрузку, так же, как и коты. То есть смотря кто вселился при рождении в то или иное животное. Понятно. Лен, но ну, у нас сегодня немножко время ограниченное в эфире. Мы чуть позже начали. Мы продолжим эту тему. Это очень интересная тема. И хотелось бы все-таки перейти к энергетическому целительству и все-таки связи кармическое животных и своих хозяев. Есть много случаев, очень интересных случаев, совершенно необычных случаев, когда перерождается хозяева в своих домашних животных. Более того, есть такие необычные случаи, когда там про дедушку рассказывали, когда собака, преврати... то есть дедушка, который умер, превратился, значит, возродился в собачке, и где-то очень любил курить трубку и вот эта собачка, она, да, и смотреть телевизор вот он смотрел телевизор и курил трубку и вот, а собачка, которая там появилась, откуда, я уже не помню откуда во всяком случае, она постоянно гавкала, гавкала, когда выключался телевизор и вот э, бывшая его жена, бабушка, она э, вдруг... Э, да, и он очень любил дедушкино кресло. У него было любимое кресло, на него никто не садился. И вот эта собака, когда его впускали в комнату, она постоянно забегала и садилась на кресло, и гавкала на телевизор, когда его выключали. И вот она сделала такое наблюдение. Более того, он постоянно бегал куда-то, там к буфету, где, в общем-то, там был ящик, где лежали дедушкины, ну, в общем-то, какие-то там любимые вещи, бабушка их хранила еще. И вот э, она... И он постоянно гавкал, она заподозрила что-то такое там непонятное. Короче, она открыла этот ящик и стала доставать. И вот, когда она достала трубку, эту собачка эта стала э, еще больше гавкать. Короче говоря, она взяла... Э, э, положила эту трубку ряд на столик рядом этим самым где, обычно там пепельница стояла, uh -huh. дедушкина его трубка это лежала, положила трубку, а, собака это значит на кресле сидела, они включила телевизор и, и собака внимательнейшим образом смотрела программу, mm -hmm. там, я уже не знаю какой канал там был, нет, это, это, это было очень интересно. Ну давай я предлагаю мы поговорим в следующий раз, у нас сейчас очень uh -huh. важная передача и тут я мне вот пишут, она пока не срабатывает ссылки, потому что мы должны выйти реально в эфир, в реальном времени, в Google Hangout, и там надо с этим разобраться. Я предлагаю продолжить эту тему в следующий раз, потому что есть много вопросов по этому поводу. Мне было бы интересно связать себя с теми людьми, которые занимаются таким энергетическим целительством домашних животных. Они оказывают им помощь, проводят энергетические сессии. И вот этот момент очень важен, потому что сейчас все больше и больше появляются домашних животных, которые действительно домашние. Если раньше я помню, собаки там гуляли только во дворе там, в деревне в Будка, э, зная свое место, то сегодня они живут э, в, общем -то, в квартирах, в домах, э, и абсолютно э, вот точно такие же. И э, пользуются теми же, так сказать, правами. Э, у, ну меня, да. Да, у меня у сына довольно большая собака. Uh, и это тоже налагает какие-то определенные, там, вот, за нее платить надо, во-первых, чтобы она проживала в квартире, не всем это дозволяют. Uh, вот, здесь uh, очень заботится uh, здесь, не дай бог, там на улице где-то собака идет, нагадить нет, тут все ходят и подбирают эти все вот это вот. Uh, У нас uh, тоже сейчас начинается, очень начинается, многие подбирают да. какашки. Yeah. Но so, раньше вот такого я, и близко тогда... не было, да и сейчас, наверное, не везде есть, но у нас же все, в общем-то, очень достаточно ухожено, у нас нет там особых там, лесов. У вас вообще, да. да, мне чем нравится, у вас как бы очень достаточно в этом плане все продвинуто. Да. В России, конечно, не совсем. Ну, все равно к этому уже идем. Хорошо. Лен, спасибо большое, дорогие друзья. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь к Елене Порецкой целитель, маг, экстрасенс, парапсихолог, медиум. Ну, еще раз, на вашей территории, скажем, на территории России, ее найти достаточно просто. Если кто-то находится здесь, обращайтесь, мы к вам направим. Все, спасибо большое, успехов, удачи, здоровья. Всем пока. Всего, до свидания.